По иронии судьбы, компании Никола Мотор и Тесла названы в честь одного и того же человека, великого изобретателя и ученого Николы Теслы. Причем самое интересное, речь идет о конкурентах. Обе компании производят электромобили. Никола Мотор готовится уже в следующем году вывести на рынок свой амбициозный внедорожник Никола NZT, находящийся в последней стадии разработки. Его прототип был представлен на этой неделе на выставке Bosch Mobility Expirants. Никола NZT продолжение идеи полноприводного четырехместного электричества баги никола zero разработчики решили усовершенствовать дизайн и выпустить целую линейку из четырех модификаций nz 440 352 280 и 198 каждому номеру соответствует мощность в киловаттах чему в свою очередь будет соответствовать и цена от 29 тысяч до 55 тысяч долларов от своего предшественника zero никола nz унаследовал 4 электромотора по мотору на каждое колесо в зависимости от модели мощность будет разная как и вариант емкости батарей разгоняться до 100 километров внедорожники смогут начиная от трех с половиной до пяти и секунд опять-таки в зависимости от версии владельцы никола nzти смогут выбрать один из трех вариантов батареи на 75 100 и 125 киловатт-часов что в переводе на километры означает от 145 до 240 километров хода при высокоскоростной заряд от 400 ватт потребуется три часа от сетевой 220 вольт уже 7 часов В внедорожники будут обутые в 33 дюймов колеса 84 сантиметра, опирающиеся на 20-дюймовую усиленную подвеску. Вес в зависимости от версии будет составлять от 1050 до 1900 килограмм. Как отправить сообщение пользователям смартфонов, оказавшихся вне зоны доступа или при отсутствии устойчивого сигнала Wi-Fi? Универсальным ответом на этот вопрос может стать устройство GoTana Mesh. Его предшественник SMS-рация для общения через смартфон вне зоны действия сотовых операций обеспечивала связь только между двумя абонентами. GoTana Mesh обладает намного большими возможностями, объединяя в единую сеть множество пользователей. Очень важная особенность – возможности сети возрастают по мере увеличения их числа. GoTenna Mesh — это небольшое устройство, легко помещающееся в кармане. Оно формирует собственную сотовую сеть, основу которой составляет протокол Main. Функцию сотовых вышек выполняют приборы GoTenna. Каждый из них соединен со своим смартфоном по протоколу Bluetooth Low Energy 4.2 и со смартфонами других пользователей. В результате чего образуется локальная сеть. GoTenna Mesh работает на участках УВЧ, которые на 40% эффективнее, чем частоты стандартных раций, обеспечивая надежную связь в радиусе до шести с половиной километров на открытой местности и до 800 метров на местности со сложным рельефом. Если этого покажется мало, то пользователь может создать собственную более обширную сеть, разместив go Mesh по своему усмотрению в нескольких точках. Стоимость одного устройства 155 долларов любители экстремальных видов спорта снимающие на видео свои достижения обычно используют камеры с моторизированными стабилизаторами однако как показывает практика их слабым местом является плохая защищенность усовершенствованные стедикам для видеокамер Arculus Onyx избавлен от этой проблемы его создатели братья джеффри и джимми десбора из новой зеландии корпус их стедикама состоит из титанового скелета изготовленного методом лазерного спекания и оболочки из углеродного волокна внутри корпуса находится набор бесчисленных щеточных двигателей, которые автоматически поворачивают, наклоняют и даже переворачивают установленный цифровой фотоаппарат DSLR или видеокамеру весом до 2 кг, чтобы компенсировать их колебания и смещение. За управление отвечает 32-битная панель с четырьмя съемными аккумуляторами, рассчитанными на 8 часов работы. Общий вес устройства 1 кг. Важное дополнение к системе управления – приложение для смартфона с беспроводным подключением, с помощью которого пользователи могут настроить Arculus Onyx на различные режимы. Вот лишь некоторые из них. Follow Pen сглаживает движение при панорамировании. Pen плюс Tilt сглаживает панорамирование и наклонный при автоматическом сохранении уровня горизонта. Lock Axis позволяет оператору сфокусироваться на конкретном объекте с блокировкой панорамирования, наклона и поворота. Его также можно использовать для съемки видеороликов с отображением времени и гиперлапса. Один кадр в несколько секунд при одновременном перемещении фотографа. Arculus Onyx можно приобрести на Kickstarter по Около 1800 долларов США. Изобретатель Джон Дангли, который в прошлом году сконструировал уницикл с функцией самобаланса, недавно успешно покатался на его новой версии. Он назвал свое детище The Mega Hub Motor Electric уницикл. На этот раз двигатель бесщеточный и интегрирован прямо в колесо, что уменьшает размеры машины до минимума. ретро дизайны впечатляющие ходовые характеристики прилагаются. В старой версии Lunar Rover использовался электродвигатель постоянного тока и цепной привод. Новый уницикл получил мотор мощностью в 3 кВт, Встроенное прямо в 17-дюймовое колесо, созданное по заказу Дангли в Китае. Изобретатель использовал контроллер Келли для лодочных моторов, потому что не нашел подходящего для электровелосипеда с адекватной работой режима обратного движения. Цилиндрический предмет поверх колеса – это сидение для пилота и место размещения 20 аккумуляторов lifepo PO4. Для красоты и охлаждения спереди на ней установлен авиационный воздухозаборник. А вся электрика для системы самобалансировки спрятана в огромной кожух фары, от советского мотоцикла урал здесь нет спидометра и приборной панели вообще информация о работе бортовых систем обрабатывается микроконтроллером Arduino и озвучивается через синтезатор речи толки в отличие от электроскутеров здесь повороты и маневры совершаются не за счет наклона туловища человека а при помощи небольшого руля когда колесо наклоняется поворотным механизмом вправо или влево сиденье поворачивается на шарнирных соединениях установленных под углом человек наездник гораздо тяжелее самой машины но он все равно легко сохраняет равновесие, а на случай экстренного торможения есть небольшое колесико-балансир впереди.